Научиться отвечать на возражения. Нужно ли отвечать на каждое возражение кандидата или послать его на все четыре стороны? Сегодня с приходом нашей работы автоматизированных воронок продаж и личного бренда многие гуру просто не обучают в работе с возражениями. Они говорят, работайте с горячими кандидатами, а остальных шлите лесом. Правильно это или нет? Давайте разбираться. Привет! Меня зовут Екатерина Кузьмичева и сегодня я начинаю цикл обучающих видео по работе с возражениями. Я поработала в сетевом бизнесе 9 лет и уже более 4 занимаюсь обучением MLM-лидеров различных сетевых компаний. Все знания, которыми я буду делиться с вами – это мой опыт, плюс результаты обучения у лучших тренеров в MLM-индустрии и смежных направлениях деятельности. Я надеюсь, что наработки, которыми я поделюсь с вами в рамках этого цикла, помогут вам вести бизнес более эффективно и комфортно. Итак, нужно ли отвечать на возражения кандидатов или стоит послать лесом всех сомневающихся? Я буду делиться своим видением, а вы можете написать согласны или нет в комментариях. Я понимаю мотивацию людей, которые говорят «работайте только с горячими». Это может быть разумно, если у вас выстроен сильный личный бренд в МЛМ и непрерывный убойный контент из всех сетей приводит к вам на встречи десятки людей еженедельно. Но таких людей в нашем бизнесе единицы. Даже у топ-лидеров с активными социальными сетями входящие потоки кандидатов не настолько велики, чтобы посылать людей направо и налево. Да, при грамотно выстроенной стратегии ведения социальных сетей к вам в команду будут проситься активные, позитивно настроенные кандидаты, но это не значит, что у них не будет вопросов и сомнений. С ними также нужно проводить встречи и помогать им разобраться во всех аспектах бизнеса. И второй аргумент. Мой опыт показывает, что много вопросов задают лучшие кандидаты в ваш бизнес и сомневаются, исключительно думающие люди, а вот большинство кандидатов, которые молча послушали и совсем согласились, исчезают и не берут трубки или придумывают потом отмазки. Мое однозначное мнение – работать с возражениями нужно, и этому необходимо учиться. Если вы готовы, жмите подписку на этот канал и колокольчик, и смотрите весь цикл. В следующих видео я расскажу, что категорически нельзя делать в работе с сомнениями, а также покажу, как ответить на все популярные возражения по бизнесу. Ставьте палец вверх. Увидимся в следующих роликах.